<как> собрал все свои войска в кулак И такой думает Ох, сейчас вам покажу Да Напугал Напукал Напукал <как> Напукал <как> ну, Точно уж напукал Так, ладно <как> Так, ну что Героические войны Нашей республики Новые солдаты наши, которые являются, в, как сказать, в прошлом подданными, подданными Сёгуна, Токугава, Току, Сёгунатов, точнее, Токугава, нет, все таки правильно, Сёгуна, Сугунов Такугава в общем-то, солдаты, хочу вам пожелать, чтобы вы смогли победить, Наших противников, которые не ценят свободу нашей нашей земли, нашей Японии, которые хотят поработить абсолютно весь мир, превратить в подданных своих. Теперь вы будете защищать себя и свой дом. Надеюсь, вы сможете победить и доказать, что анархисты – самая лучшая армия в мире армия анархистов. Так, ну мне надо вообще, на самом деле, всего пару отрядов здесь. Я так думаю. А, блин, вот наверное, все-таки императорскую... Ой, императорскую. Почему я постоянно называю императорскую? Потому что привык, что, блин, у меня была пехота императора постоянно. А здесь пехота республики. Как-то непривычно. Ну, короче, внизу я оставлю одну линейную пехоту, а сверху тогда у нас будет пехота республики, чтобы она не допустила, чтобы противник поднялся выше. Так, А то я знаю, когда начинается битва, блин, тут начинаются затупы войска, они начинают тупить, блин, просто по жесткому. И чтобы вот этих затупов не было, я хочу, чтобы вы нормально стреляли здесь, наверху Потому что вас обратно слать сюда, ставить на стены туда-сюда, это займет дофига времени, блин И ваши затупы мне не дадут нормально сыграть битву А так вы не успеете затупить, не будете только стрелять. Так, ну и давайте, наверное, начинаем, посмотрим, что там у него за войска, где они вообще будут двигаться. Так, войска у него, похоже, будут только с левого фланга, что ли, идти. Но у него же там дофига подкреплений, видимо, они будут идти с разных флангов, с разных сторон. Просто пока... Еще эти войска не появились, поэтому их не видно. Ну, что, в принципе, логично. Так, ладно, ставим, короче, солдат. Давайте на стены пока. Ждем. с Опа! Уже бегут какие-то, я смотрю, всадники. Без головы. Реально, без головы, прям самые настоящие. Потому что что, они сюда прибежали, блин? Умирать, что ли? Давайте их обстреляем тогда, что ли. Дадим чего они хотят, пулю в глаз О, о, хорош Ребятки просто любят, наверное, умирать, я так думаю Может это какая-то забава такая, сёгунская Прыгнуть под пулю, чтобы получить ее в глаз Ну да, ненадолго их хватило <связать> Эти вообще лошадей своих кинули и побежали. <связать> Ой, идиоты. Да уж, придурки самые настоящие. Просто идиоты какие-то. Отбитые просто, наверное, я не знаю. Родились такими тупыми, наверное. Так, кота на Кате идут, да. Блин, причем идут они по центру. Кого-то надо туда кинуть. Давайте тогда ополчение, что ли, сюда закину. По быстрому бегите туда я потому что как сказать ну да мою пехоту хорошую я туда бросать боюсь пускай она стоит наверху дерется так вернулся я смотрю опять его конец побегала побегала помялась помялась и вернулась что будете наконец стрелять или будете также бегать умирать так, нет, с Ленин пехоты я, наверное, передвигать не собираюсь. Там, смотрю, все гитая в идет. На это вся пехота, я смотрю, движется куда-то вот сюда теперь. Так, -с, на этом фланге тут у нас катана Кати. Со всех сторон катана Кати. Катана какой-то Кати. Нет, и до настины не становитесь уже поздно. Но это конница загородила, теперь ни хера уже не пойдешь туда. Все уже разрознено. Готовьтесь стрелять, сейчас еще постреляйте. О, войска его уже в близости. Сейчас начнется настоящая битва. Это так, была только разминка. Так, что-то я не пойму, чего стрелять-то собираетесь или нет Ой, идиоты нахер Тоже, блин Нарожали же идиотов Так, ну все, уже уходите Уже поздно, блин, пить боржоми Опоздали вы Ну, бегите давайте. Чего там скопились-то? Столпились. Уходите. Так, уходите. Все уходите. Потому что сейчас иначе битва начнется Блин Тут ребята вступили в сражение Так, так, так, так, так Ребята там перестреливаются Скай продолжает Так, все, линейная пехота все отступает. Так, Хорошо. Какая ему смертельная опасность, грозит? Ты О чем вообще, дядя? Так, вести огонь, вести огонь. Так, -с. Отступайте все равно. Огонь. Башни. Так, меняемся местами давайте с ополченцами. Ну да, теперь, наверное, это проблематично будет сделать. войска будут тупить как... Не по-детски вообще. Так, с, отступили все Так, все вроде отступили, хорошо Перегруппировывайтесь вот здесь <кười> <кười> <кười> его, его уже там, Катана Кати Многие дрожат Начинают подходить, я смотрю Сюгита или кто это Вроде не, я для Катана Кати Катана Кати, наверное, еще Пока Обстреливать их Отстреливать им яйца. Ох, там вообще уже так много людей хочет бежать, я смотрю. Это еще причем только битва, по началась. Мы уже, блин, их там дофига откинули. В копыта. Да, уже 300 человек почти застрелили, солдат мои. Жопа. Они разрознены. Они уже бегут. ⁇ -мое, вы что, шутите? Я еще даже не начал, а вы уже побежали. Так, Настины, Настины, все Настины. Разрожнены. <с> Ой, жесть. Вы еще даже толком не сражались, а вы уже все бежите нахрен. Что это за войны такие, я, блин, не знаю. Я бы обиделся, если бы меня так все побежали бы. <с> Интересно, противник обиделся или нет? Или ему зашибись, типа, да, нормально, типа, так каждый раз. Я уже привык, типа. О, отлично. Сейчас мои линейные пехотинцы еще встанут на стены. Затупы закончатся, начнут валить их. Вон, Гитаев, надо будет, конечно, расстрелять. Потому что эти суки сейчас начнут сбираться, блин. Начнется бойда. Ну, Сюгитаев-то, блин, я все-таки боюсь. Ни хрена все эти ребята как режут. Отступаем, отступаем. Сейчас пускай подерутся эти солдаты. Так отступайте, отступайте. Мое ну, мое, они хотят отступать. О, нет, нет. Только не резать, нет, О, нет. Отступайте. Черт возьми. О. <клёх> На той стороне что? Все абсолютно убежали. Абсолютно все. Идите, захватывайте тогда эту башню. Так. Пехота моя отступает. Хорошо. Отступайте. А, все уже разрознены, е-мое. Я даже не успел сразиться. Я даже не успел отойти, блин, и пострелять. Они уже все убегают. Ну так неинтересно, ребят. Ну ладно, уж не надо было бегать. Я ж пошутил, типа мне больно. Не, нормально было. Охренеть вообще. Столько войск сейчас отступит, блин. Они еще будут потом по карте бегать. По глобальной. Ваша уже Пс, да это жесть какая-то. Не победа, а это жопа нахер. Я даже не почувствовал никакой битвы. У меня просто вот командующий как в тире пострелял и все, блин. Человек 20 потерял, тогда это дает вообще ничего. Может еще придут, нет? Может еще придут войска. Или это все? Это была последняя атака их? Постреляйте пока немножко. Ну вот, нормально, так. покачайтесь четвертый уровень уже достигли меткость правда все равно всего лишь 2, 31. маловато будет а почему у этих 31 всего лишь меткость я не пойму а у этих например 3, 42? а я что-то не на тех видео нажал что ли 51 у них меткость нормально хватит Настин быстрее Это все что ли, да? Это вот прям вообще все войска, вот три вот этого стака войск, что ли? Жопа какая-то, нахер вообще эту битву было проводить. Да он почти никого не убил, блин, Он там убил человек, наверное, 100. Ну ладно, не 100, может, человек 150. Совсем мало. Бесполезное сражение для врага это оказалось. Героическая победа, да это тупая победа, наверное. Я вообще ничего не делал почти. Отдыхал. Отдыхал себе, отдыхал. Тут еще, оказывается, битвы выиграл. 186 человек. Ну, почти, правильно сказал. То есть у него там всего 2000 человек погибло, блин. А целая куча осталась еще. Повышая в звании, конечно же, за такую победу, блин. Почему нет? Сендайн нападает на Суругу. Кстати, тут даже автобой можно выиграть. Окей идиот. Так, Йода, магистр Йода, все еще не сдается. Так, это что такое? Лоттофак. Ну ладно. Окей. А нет, нет, нет. No shit, no. Holy shit Holy shit, фух, не удалось у него Все-таки, как я и надеялся Не удалось у него с первого раза взорвать мой порт Фух Так, сколько удаймем Осталось всего лишь одну битву выиграть Давайте-ка мы ему дадим войска Подойдем к этому засранцу И убьем его Сука, я так и думал, убежит Сучонок так, ладно, он убежал, у него там войска-то, блин, так себе. Да это вообще не войска, это хрень какая-то собачья. Давайте я, короче, тогда вот возьму отсюда, да, линейную пехоту, как я и хотел. Идите, короче, вы в Сецу. Так, ты давай вот это все моему командующему, и иди, собственно говоря, сам в Сетсу. Сиди там со своими линейными пехотинцами. И мы идем, собственно говоря, уже наконец в яма Сира. Все. Уже никто нас не может остановить, идем в яма Сира. Я масра. Я массера надо захватить. Так, тут у нас еще, смотри, раскачался иностранный наемник. Классно. Так. Сагами у нас армия тут немножко пополнилась. Да, я ж нанимал линейную пехоту. Плюс у нас появился еще и командующий теперь. Класс. Этот командующий обладает хоть какой-то теперь армией нападать я все равно, наверное, не буду. Извините, у него там дофига еще солдат осталось. Он практически даже толком не воевал, я бы сказал. Бы. Он так, блин, быстро убежал, что битва даже и не произошла, можно сказать. Он просто отступил. Так, опять сорвалось у нас покушение. Да и ладно, насрать. Можно, кстати, отвлечь. А, бастить не получится, потому что, наверное, и так у меня уже агентов целая куча, да? У вас максимальное количество агентов, ну понятно. Так, в Кае никого нету, на севере тоже никого нету, по крайней мере один ход и свети. Можно попробовать напасть, было бы на Кай захватить этот город буквально с, с наскока и баронять его потом, да? Угу. Так, давайте наймем еще тогда в Идзу солдат, Ленин пехоту. И эту армию мы, наверное, не будем пока никуда направлять. Да, блин, Мусаси бы захватить хотя бы. Тут у нас, что, армия, блин, два отряда нафиг. Можно было бы их разбить быстро. А вот, правда, Мусаси захватить не получится быстро. там, Потому что все-таки гарнизон не маленький. Такс. Такс, такс, такс. А, в танго теперь все нормально. Ну да, я тут же на солдат. Ну ладно, давайте тогда соединяем эту... Все солдатню идем в Акасу. Автобоем сможем выиграть? Да, побеждаем. Я не хочу а то эту битву играть, блин, геморройную. Извините, конечно, но там потери опять будет дофига. А если одна батарея пушки, это не так уж и много. Ремонтируем порт. Смотрим теперь, что тут у нас. Я смотрю, наголока вновь собрал армию. Правда, как обычно бичуганов. Ну, Причем даже, кстати, есть пушки у него. Воу. Причем пушки-то не совсем плохие, а это пушки Армстронга. Но у меня-то тут армия вообще, блин, эпик-при-эпик, -эпик, поэтому не знаю, что он там, может, думает. Так хрен, что у него получится. Хренос-2, как говорится. Так, ну что, в Бизене еще давайте выводим тогда эту пехоту. Анархическую. Пускай теперь она точно идет на север. Нанимаем еще дополнительно. Потом я и пошлю вот сюда, в Сетсу. Ну, а Сетсу пока ничего не строить не будем, да. там как есть. Войска Йода постепенно куда-то их стягивает. Походу, пытаются обороняться. То есть, из одной провинции в другую стягивает, чтобы можно было другие свои провинции защитить. У него всего-то их осталось парочку. То есть, получается, Ямасиры, да? Кроме Ямасиры, у него Ямато, Ита и Оми. Вот эти три провинции и все. Будет ему конец, если мы их захватим до конца. Так, ну что? Ну что, кстати, в Будзене там можно войска вывести, я смотрю. Да, через ход уже сейчас все равно порядок повысится, поэтому ввожу из Будзена, из Денегасимы тоже я ввожу. Причем можно даже нашего Гена куда-нибудь отправить на отдых. Давайте построим по этому канонерку. <coughs> На канонерку я его посажу и поплывем куда-нибудь в сторону, где наши войска находятся. Ну а здесь хорошо то, что у нас теперь есть еще один Гена. То есть его не надо будет потом. Что у него, кстати, какой бонус рукопашный так традиционных войск. Ну, зря вообще ему такой, конечно, бонус дали. Потому что я вообще традиционные войска теперь использовать не буду. Нахрена они мне нужны. Так. Ну все, пока фронт так-то идет вперед, двигается в сторону противника, Да, сдвигается постепенно Армия наша все больше и больше Мощнее и мощнее Короче, просто вообще великолепно Ладно, на этом давайте закончим серии Я там несколько серий, наверное, отснял Вы это как бы не заметили Точнее, вы это заметили, да Несколько серий там, получается Без конца, без начала Ну, а в общем, с вами был Вен Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал Всем пока, удачи!